Добрый день, уважаемые телезрители! Тема сегодняшней нашей передачи глободневна и немножечко тревожна. Что значит немножечко? Тревожно вообще. Сегодня мы с экранов телевизоров видим, как на мир надвинулась и вовсю развернулась уже третья волна пандемии. И мы видим, как некоторые страны закрываются наглухо, как в некоторых странах растет во всю число заболевших и умерших. И кажется, что конца-края нету этим волнам, но мы видим в последнее время, как началась массовая вакцинация и в нашей стране, и в других странах. Есть страны, которые демонстрируют весьма высокие темпы вакцинации, например, Израиль. Вакцинация. И третья волна. Как вакцинация может остановить дальнейшее распространение пандемии? Об этом мы поговорим сегодня с героем нашей передачи. И я их с удовольствием представлю. Это в первую очередь начнем по порядку. Резванов Альберт Анатольевич, директор научно-клинического центра претензионы и регенеративной медицины Казанского федерального университета, доктор наук, профессор, Киясов Андрей Павлович, директор Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета и Хаиртынов Халид Саубанович, главный инфекционист Минздрава Республики Татарстан. Как вы видите, эти люди глубоко в теме, и я надеюсь, что они сегодня ответят на те наши вопросы и развеют наши страхи по поводу и прививок, то есть вакцинации, и так называемой вероятности третьей волны в а, Российской Федерации. Итак, начнем. Я задам этот вопрос, наверное... Вам, Андрей Павлович. Да нас... нет, а вы задавайте. Дело в том, что, это, ну, во-первых, у нас назвали героями, мы, во-первых, никакие не герои. Ну, герои но, передачи. А, герои передачи. <свят> вот, поэтому, мне кажется, ну, если вы будете задавать вопросы, не ограничиваем, потому что э -э легче будет отвечать кто-то одно сказал, кто-то другой, так сказать, оно будет так поживее, чем мы это... Ну давайте, хорошо. хорошо. Давайте будем а, включим <свят> коллективный разум. Да, конечно. И я буду обращаться к коллективному разуму и задавать <свят> коллективному разуму коллективный вопрос. Итак, а насколько вы оцениваете вот ту пугающую нас сейчас с экранов телевизоров, когда мы смотрим на западные страны, эту самую третью волну пандемии в России, которой пока еще нет? Я почему-то, когда вы начали говорить, я сразу вспомнил профессора Филиппа Филипповича Преображенского... Вот он говорил, что, говорит, не читайте говорит, перед обедом советские газет, Так же это, не смотрите перед обедом телевизор, так сказать. И, э, пользуйтесь, ну, такими, как бы, научными проверенными источниками, нежели смотреть телевизор. Я понимаю, что нас тоже смотрят по телевизору, и поэтому я сразу это говорю, что... Ну да, вот не, не всегда то, что говорят, это так же, как на заборе, может быть, написано слово какое-то, но это забор, понимаете? Так и здесь, поэтому здесь надо быть очень осторожным насчет пугалок. Да, ребят? Это да. А, ну, может быть, халисубанович сначала вот, официальную позицию. Ну Минздрава да, потому что это все смешено. в теме как инфекционист главный Минздрава. Ну, что касается вот этих трех волн, откуда это пошло? Вот если мы вернемся в историю на сто лет назад, когда была пандемия испанки, там та также было три волны, и, собственно говоря, Прогнозирование ковида изначально, вот, ровно год назад, строилось по именно этому сценарию. Возможное повторение испанки. И Там действительно было три волны. Первая волна была умеренно выраженная, наиболее такая выраженная по количеству заболевших и по количеству улетанных случаев была вторая волна. И умеренное повышение было вот, связано с третьей волной, которая была достаточно затяжным. Нечто подобное мы наблюдаем и при ковиде. Первая волна, пик пришелся заболеваемости на мае месяц, июнь месяц. Это было весьма странно, поскольку это все-таки инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем. а Мы привыкли считать, что воздушно-капельные инфекции они в основном регистрируются в холодное время года, а к лету проходят. А вот этот стереотип был опровергнут. — Это ведь про Россию вы сейчас говорите. Да? — Это в целом я говорю, а целом? И, да, и про Россию в том числе. Вторая волна, конечно, была наиболее значимой, наиболее выраженной. Это конец сентября, октябрь месяц, ноябрь месяц. Большое количество заболевших. Потребовалось открывать дополнительные временные инфекционные госпиталя, потому что не хватало ресурсов медицинских. И где-то в декабре пошел спад. Сейчас э, мы видим, опять же, вот по официальной статистике снижение ежедневных случаев э, заболевания ковидом, но третья волна она возможна, и она, скорее всего, будет в том случае, если не сформируется так называемый коллективный иммунитет. Об этом сейчас много говорим, но э, вот если сравнивать, опять же, испанку и ковид, сто лет назад не было вакцинации, не было вакцина от гриппа, сейчас у нас есть такая возможность вакцинировать, и поэтому, если мы проведем организованную вот эту вакцинацию и создадим вот этот э, коллективный иммунитет, то есть э, шансы либо избежать вот этой третьей волны, либо она будет протекать э, с минимальными последствиями. Сразу вопрос. А сколько должно быть э, провакцинировано? И, и, то есть, сколько должно вообще людей э, переболеть, чтобы был вот этот коллективный иммунитет? Не менее 70% населения должны иметь антитела. В этом... Имеется в виду э, не то, что переболеть. Либо переболеть, либо быть вакцинированными. Да. То есть, то те... то есть это... эти две величины складываются. Эти две величины складываются, да. То есть это те, у кого есть иммунный... иммунитет против этого заболевания. Альберт Анатольевич, а вот третья волна, а, она ее связывает сейчас с появлением нового штамма британского. И а, мы тоже сейчас слышим, уже появился бразильский штамм появился южноафриканский штамм и этих штаммов каждый день появляется все больше и больше все-таки вирус продолжает мутировать и вероятно ли наступление именно британского штамма и вот эта третья волна про которую прогнозируют нам сейчас некоторые и средства массовой информации и люди причастные к, этому, к этой индустрии медицинской вот действительно новые штаммы они опасные чем они более заразные то есть более контагиозные то есть передаются лучше от человека к человеку соответственно идет гонка создания вот коллективного иммунитета и вируса который распространяется в популяции и если уже говорить о третьей волне, ну это на самом деле так уж условно третья волна. Многие ученые говорят, что первая эта волна не закончилась, потому что, по сути, своей это тот, -то тот же штам лейб, продал. Лейбл, да, лейбл, это, да это, в принципе, да, лейбл по аналогии вот с испанкой, как Халицубанович сказал. И вероятность того, что новые штаммы с ускоренной передачей от человека к человеку внесут свой вклад, плюс усталость людей от ограничительных мер плюс низкие темпы вакцинации, вот эти все факторы как раз могут сложиться в неблагоприятную, в целом, эпидемиологическую Если ситуацию. Если честно, я вот здесь тоже не согласен с прессой насчет ограничительных мер. Вот это, вот я бы избегал этого термина, потому что реально это не ограничительные меры. Ограничительные – это когда тебя там в СИЗО держат или под домашним арестом. А здесь э, просто-напросто, как это сказать, контролировали, но и помогали, чтобы не было контактов излишних для того, чтобы передавалась инфекция. Вот Я не могу согласиться, ну, что Ну да, ограничить. термин не очень удачный. Да. Но он э, термин, да. Но он да. часто звучит. Ну, Общепринятый а, термин. А, а по сути своей это, в общем-то, а, то, что не ограничивает, а то, что защищает человека и защищает окружающих. Да, людей. это коллективная профилактика, то есть вот такая. Uh, вот uh, тоже кошмар, опять, uh, хоть и Андрей Павлович призывает нас не смотреть, не читать советские газеты, не смотреть телевизор, но uh, все-таки мы включаем телевизор и видим сейчас, uh, что творится в Чехии, которая сейчас uh, держит uh, пик по заболеваемости, uh, мы видим, uh, что происходит uh, в ближайших государствах рядом с Чехией, и э, опять все ссылаются, вот этот британский штам. британский штамм, э, даже вышло недавно исследование, что э, он на 36% летальнее, э, нежели... Это чье исследование, во-первых? И второе, вы когда говорите, там вот в Чехии, да, а, а в Чехии британский штам? Да. Точно? Передают так. Ну, передают. Вот э, Халид Субанович правильно говорил? Uh, всплески были и непонятно было первый всплеск, который у нас был он летом, потому что все воздушно-капельные инфекции, uh -huh. они передаются когда, ну скажем так, осень-весна когда тепло и сыро и вот здесь вот нас пока спасает это то, что у нас морозная хорошая такая концовка зимы вот. а Чехия там уже тепло то есть, понимаете, там уже очень хорошая, солнечная была погода, тепло, там наверняка подснежники уже, как в Германии, так сказать, зацвели. И по ну да, по... плюс 16. Ну, конечно, и люди уже начали контактировать между собой. То есть, и вот она пошла передача. То есть, мне кажется, только с этим связано. Ну, и плюс, вот если сравнивать с тем же Китаем, там очень такой тоталитарный режим. Всем сказали сидеть дома, все сидят. А Европа, Америка, почему, в общем-то, в этих странах относительно неблагополучной или неблагополучной ситуации, там а, свобода личности ставят выше, чем а, интересы общества. И люди говорят, почему я должен там себя вот ограничивать в чем-то. Нет, пусть другие это делают, а я пойду на улицу. И вот все они вышли дружно, перезаражались дружно. И в результате в той же Америке они имеют больше смертей, чем за первую, вторую мировые войны, плюс и Вьетнам, и Корея. То есть, вот вам результат. Какие-то фантастические цифры. 500 тысяч погибших да, уже. Да, более 500 тысяч уже. И э, наверняка сказались все эти уличные беспорядки, все это движение БЛМ, э, штурмы Капитолия и прочее стягивая ну, движуха. Запросто все вместе, конечно. Понятно. Но теперь получается так. Слава богу, что на дворе мороз. Пока. Пока. Но в воздухе уже попахивает Весной. То есть, если я утром сегодня рано вышел, я околел, но сегодня днем, когда шел, уже ну, уже припекает, уже чувствуется. И вы, народ... вы сколько на работу шли, потому что в 7 утра было 23 градуса мороза. Было холодно. Да. И вот сейчас в обед шел, и действительно, солнышко припекает, и уже хорошо, и народ оживляется. Народ уже кучками кучкуется. Люди стоят на улице, в то раз они совсем тепло, и все вылезут. Тем более, а, вот тот же самый Собянин, например, в Москве, он уже снял ограничительный, ну, не, не, понятно, что неудобный термин, э, но ограничительные меры для 65-летних 65 э, пожилых людей. Теперь они, истосковавшись по... Они и так-то особо не сидели, но теперь уже легально уже получили э, такой неофициально, аусвайс на свобода передвижения. И они сейчас начнут а, действительно а, едеть через, три, а, через а, три остановки за картошкой, которая дешевле на рубль там в каком-то месте. И начнется такое передвижение. И начнется всплеск. И а, если британский штам придет в Россию, а он неизменно придет, потому что мы видели, как Коронавирус попал к нам а, тогда первую волну. Его разносила элита. Есть такое мнение, что когда были перекрыты границы, многие рванули в Куршавель, <coughs> в Лондоны, и оттуда уже понеслось. И а, мы видели, как практически все, а, практически все представители элиты заболели. И сейчас вот а, есть такая вероятность, что понесут этот британский штамп сюда к нам. Как мы к этому готовы? У нас э, идет массовая вакцинация, но работает ли она против вот этого британского штамма? Скажите, пожалуйста. Можно скажу про э, особенность вот этого британского штамма? А, почему э, говорят, э, особое внимание уделяют британскому штамму? Потому что в этом британском штамме там достаточно большое количество мутаций. Вот, то есть, есть, вот, например, испанские штаммы... То есть, это не один отдельный вирус, а целая группа Нет, мутаций. это один не, вирус. зачем? Это тот же вирус. вирус -то внутри которого произошло 17 мутаций, установленных мутаций. Из них наиболее серьезной является мутация э, в, в этом спиак-белке, в шиповидном э, белке, который взаимодействует с э, рецептором антиотензин-превращающего фермента. И вот благодаря вот этой мутации улучшается связывание, связь между э, вирусом и клеткой мишенью. Это обеспечивает, обуславливает более высокую... То есть, вот этот уязвимость шип, человека шип спай белок, да, который да, да. он легче как да, бы чем... беспрепятственно будет взаимодействовать с клеткой мишени. Легче. И в этом плане увеличивается его заразность этого вируса. Но при этом это не влияет на тяжесть клинических проявлений. То есть заболевание протекает так же, как обычный не мутированный вирус. Спасибо, Но... Халис да. потому что мы начинаем пугать тут. То есть, проще говоря, шип это ключик, а замочек это белок, ангиотензин, превращающий фермент в двери. На клетке, через который... Вот сейчас ключик смазали просто. Он более смазанный, легче заходит, и все. Но смертельности ничего другого mm -hmm. не увеличивается. То есть, другими словами, а, вот все эти расхожие а, какие-то байки о том, что британский штамм, он смертельнее обычного вируса, это все фейк. Он более заразный. Не он более просто того... более заразный. Нет, на да, он... самом деле, если уж быть откровенными до конца, то есть несколько исследований. Некоторые исследования показывают, что разницы нет. Некоторые исследования показывают разницу в 30%, некоторые аж в 70%. Но на данный момент статистики, вот которая бы четко показала, что он более смертельный, такого нет. Поэтому да, можно об этом рассуждать, но доказательств пока нет. Поэтому мы исходим из того, что да, он скорее всего более заразный, но по поводу смертности тут все еще большие сомнения. И а, сеть, сейчас а у нас а, в России началась массовая вакцинация. Я к чему этот разговор веду? А, люди а, сейчас а, вакцинируются. Ну, слава богу, что это уже не те темп, То есть а массовой вакцинации, уважаемые телезрители, объявили три месяца назад. Три месяца назад. Это было дело в декабре, когда было заявлено и началось а, первые, а, первые первые прививки, но а, первое время было много нареканий по, тому, по темпам вакцинации. Крайне низкие темпы, и, и это объяснялось а, тем, что производство только-только раскручивалось, запускалось, а, была нехватка вакцин в регионах. А, сегодня, например, в Казани а, мы видим, ну, можно даже в торговые центры прийти, вот уже... В ЦУМе открывается центр вакцинации, в Южном торговом центре открыт, э, Меги, открыт центр вакцинации. Вакцинируется э, в больницах, поликлиниках. Записаться, пожалуйста, очередей практически нет. Уже сейчас и с очередями э, более-менее как-то это все устаканилось. По всей России на сегодняшний день провакцинировано э, 5 миллионов э, человек. Ну, маловато, конечно, для э, населения, общего населения России, то есть это должно быть как минимум на порядок выше, но темпы вакцинации раскручиваются, э, вакцинация спутником, сейчас идет в основном спутник, набирает обороты. В республике Татарстан на сегодняшний день провакцинировано 95 200 человек, тоже мало по отношению к населению республики, но... Как мы видим, вакцинация и идет, недостатка в вакцинах нет. Сейчас все главным образом упирается именно не в недостаток вакцин, а в отношении людей к этим, к этим вакцинам. И есть такое расхожее мнение, что, например, вот я сейчас буду выступать в вы ипостате такого там скептика, сомневающегося, можно даже сказать, антипрививочника. Да Вы вот, ради бога. Уважаемые мои герои передачи, гости, скажите, пожалуйста, вот британский штамм. Вот я взял, прокололся спутником. Сделал первый укол. Вот позавчера, допустим, я сделал второй укол. И вот приходит британский штамм, а спутник против него не работает. А кто вам это сказал? Если, есть, такие, есть такие страхи, что против новых штаммов наши вакцины... Ну, это нет, у кого не есть эти страхи? Вот, понимаете, вот когда вот это говорят, это бабушка... А а... я как бабушка говорю. Нет, поэтому... Вот и вы вот как бабушка. Смотрят. Вот вам одна бабушка сказала, вы сейчас и говорите. вот бабушки смотрят. И они ну, ты, ну... у них в голове те же вопросы. Нет, здесь, э, на самом деле, уже привели эксперименты, и показали, что и спутник В, и другие вакцины, которые Вы формируют иммунитет на полный шпилечный белок, они как минимум на 90% эффективны и против новых штаммов. Таким образом, даже если и будет падение, то есть 10% на самом деле в пределах ошибки, экспериментальной в данном случае. Кроме того... Все ведь говорят, защищают, не защищают, смотрят только антитела, насколько новые штаммы чувствительны к антителам, которые выработались против китайского штамма. Но здесь тоже очень сложный вопрос. Во-первых, не стоит забывать, что антитела это только часть иммунитета. Еще более важным иммунитетом является так называемый клеточный иммунитет. У нас в крови есть Т-клетки, которые уничтожают зараженные клетки, тем самым препятствуя распространению вируса. Это как, условно говоря, сжечь зараженный куст в огороде, чтобы предотвратить распространение вредителей с этого куста. И этот иммунитет он строится по, другим, по другому принципу там, на другие участки белка. Поэтому ситуацию, что... Мутирует сразу много участков белка, и иммунитет провалится, такого не ожидается. Можно я тогда еще по-другому немножко, чтобы вот раз вы говорите, бабушки. Вот представьте себе, что вы с руками, с ногами и с головой, это вы есть вот этот шпиличный белок, угу. против которого должны работать антитела. Антитела разные. Есть антитела, которые работают, связываются с вашим ухом. Есть с носом, есть с плечом, есть с кистью, есть угу. с попой, есть с ногами. Их много против одного шпилечного белка. То есть потому, что у вас много на вас, много точек, вот этих антигенных детерминант, с чем будут связываться антитела. И если даже ваше ухо стало квадратным, как у британского штамма, угу. то против всех других ваших частей будут нарабатываться антитела, и они будут мешать вам работать и функционировать как заразе. Понимаете, какая штука? То есть, э, та ваша аргументация, которая прозвучала примерно минут 10 назад, э, что всего-навсего у британского штамма этот э, ключ, замок и смазка получше, ну, конечно, это квадратный А в целом ум. он остался тем же вирусом. Но это тот же самый вирус, у которого... Чуть -чуть... системы. Да. Он практически не изменился. И получается, так, уважаемые телезрители, британский штамм, как мы видим, он отличается только э, разнов... это, особенностями своего шипа, но не отличается какими-то сверхособенностями, и поэтому наши российские вакцины, они на него действуют, они борются с ним совершенно так же, как борются. С давайте так тогда более корректно. То есть мы же не совсем пропагандисты. Альберт Анатольевич правильно сказал. Он сказал, когда э, вакцина э, направлена на выработку антител, то есть иммунитета, в этой ситуации гуморального, против всего шпиличного белка. И вот та вакцина, про которую вы говорили, спутник ВИ, там, да, там заложен на весь шпиличный белок. Есть не на весь шпилечный белок, есть на кусочки другая вакцина, то там гарантировать никто не может пока. То есть надо проверить просто. То есть да, тоже может быть сработает. Но пока вот ну как бы вот здесь вот, мы говорим с уверенностью, потому что я вам на, на вашем примере рассказал. Вот когда на вещь пиличный белок. Когда на определенный, то есть когда ввели в виде плечо, локоть и ухо. В виде антигенных детерминантов для выработки иммунитета. А у вас поменялся нос. Понимаете? Ну, то есть вот. Очень доходчиво. Mm. Спасибо. И а, все-таки опять а, с позиции обывателя мы слышим, есть целые страны, где вакцинация сейчас идет а, крайне слабо. И, э, можно даже сказать, отсутствует. И есть страны, где популяции, вот там, например, Африка, э, где вот как котел, который булькает-булькает и продолжает э, производить новые мутации. И вот там сейчас появился южноафриканский э, штамм, про который сейчас пугают. И пугает нас сейчас э, бразильским штаммом. И одни говорят, что все вообще, не только там спутник Ви и там, российские вакцины, но и западные вакцины, то они на него, на, на эти новые штаммы не действуют, и что вот-вот придет какой-то такой мутаген этого, ну, мутация этого вируса, которая обнулит все эти вакцины. Извините, я тогда, коллеги, извините, я просто... Понимаете, вот когда вы задаете, вы правильно задаете, как обыватель, вопросы, что они на него не действуют. Итак, вакцина это не лекарственный препарат. Но она формирует иммунный ответ. Стоп. Вакцина – это ослабленная штука, которая вводится в организм, имитируя заболевание. Uh -huh. То есть, и вот организм понимает, что да, я вроде бы заболел. Почему реакции после иммунизации, после вакцинации вот этой вот? И весь организм начинает тренироваться. Понимаете? И вот э, тогда только формируется иммунитет. Поэтому здесь, ну, все зависит от вакцины, не надо пугаться, так сказать, потому что сейчас вакцина еще одна на подходе, которая зарегистрирована. Это вообще вакцина, полностью убитый вирус, где там вообще все белки, которые в нем есть, так сказать, и будет нарабатываться иммунитет. Я уверен, что не только в России, и на Западе появится, потому что разработки, вот мы с коллегами обсуждали, что сейчас ведутся разработки не только вот этих вот атонувированных, то есть убитых, вирусных вакцин и ослабленных вакцин. То есть, разные-разные. Это разные. Просто... матричная РНК. Но матричные, это фазеровская, так сказать, там немножко... Ну, и модерна еще. И модерна, да. Вот. Поэтому... Э... Но здесь самое важное, я, пока... я потом замолчу. Вот когда все это началось, uh -huh. я студентам с вами рассказываю, вы помните, как было? Все поняли, это пневмония. Невозможно было закупить аппараты искусственной вентиляции легких нам надо было в клинику для операционной, потому что все олигархи скупили и каждый считал, что если у него в кабинете стоит аппарат ИВЛ, а то и два. а то и два, да, то все, он решил все проблемы с ковидом. Оказалось совершенно не так. Понимаете, сейчас благодаря нашим медикам, героизму, так сказать, который они проявили, на самом деле понимаем, что как она развивается, как лечить, как биологическими препаратами лечить. То есть поэтому здесь но я к чему, к началу вернулся. Вот если бы в самом начале не аппараты ИВЛ покупали, а на тот момент была бы вакцина. Вот поверьте, вот этого вот как бы скептицизма, боязни и кухонных разговоров, поможет, не поможет, на тот момент не было бы. Все. Потому что вакцина, слушайте, против черный оспод Дженнер, когда придумал свою вакцину, там столько было антипрививочников, столько карикатур было, что из головы, из уха коровы растут. Вот. И потом, если вы просто забейте, так сказать, как бы информацию, карикатуры на прививке. Вы поймете, что очень много антипрививочных карикатур за все эти столетия было. Их можно прямо сейчас даже ставить. Да, можно сейчас, да. Поэтому нет. С а, того времени. Ну, конечно, ну, не знаю, вот, была бы вакцина на начало эпидемии, вообще бы, так сказать, как бы, вакцины, я думаю, не было бы эпидемии Насколько пандемии. я понимаю, вакцины совершенствуются, вакцины на подходе еще, говорят, четвертая какая-то вакцина уже, или там пятая, в Российской Федерации имеется в виду. Ну, здесь это уже не принципиально, сейчас, имея три вакцины, это уже достаточно большой ассортимент Здесь нужно больше думать о наращивании темпов производства и самой вакцинации. Но хочу сказать, что вот эта вот пандемия, она полностью поменяла правила игры по разработке вакцин. Если раньше, чтобы разработать вакцину требовалось 5-10 лет, то сейчас, благодаря применению современных технологий, ну и, конечно же, политическому, скажем так, влиянию, как-то административному ресурсу, что укоротили процедуру рассмотрения. Да, можно как бы 30 дней по закону рассмотреть, а можно за один день, если очень постараться, не нарушая при этом саму процедуру. Так вот, современные вакцины дошли до потребителя буквально за несколько месяцев, что является проживом. И более того, эти вакцины созданы на таких технологиях, где очень легко внести изменения. То есть буквально... За пару месяцев можно модифицировать вакцину, чтобы она боролась с любым другим новым штаммом коронавируса. Но это если потребуется. На данный же момент, да, есть отдельные э, публикации, но эти все публикации пока не в рецензируемых журналах. Это просто пока написали на заборе ученые. В своем блоге, это так называемые препринты, это когда ученые выкладывают результаты своих предварительных исследований для, Стали, общего, чтобы, да. абсу... для общего обсуждения, mm -hmm. после чего публикация должна пройти через официальную стадию лицензирования. Вот вот, mm -hmm. э, к тому же спутнику В, все придирались, нигде не было опубликовано. Потом, когда опубликовали в, в, Ланцете, в Ланцете, две статьи причины, э, да, э, у всех сразу же отпали вопросы. Также и здесь, пока это э, вызывает больше вопросов, потому что опубли... не опубликовано по всем правилам. Как только мы увидим результаты этих исследований, опубликованные в рецензированных журналах, тогда уж будем более серьезно к этому относиться с научной точки зрения. Ну По-другому, по по по вот мы с Халисобой Боночью медицинское образование имеем. Я могу сказать, вот пандемия ⁇ это как война. Так вот во время войны, например, готовили врачей за три года. То есть они не ходили на физкультуру. Они не изучали историю марксизма, ленинизма, они еще что-то там, что не так важно. Но за три года готовили врачей, которые, в общем-то, спасали жизни во время Второй мировой войны Великой Отечественной. И точно так же, это такая же война. Просто здесь чуть-чуть что-то, как говорится, сделали побыстрее. Бюрократии меньше было. И а, вот а, я даже слышал а, такое, <смех> такое даже определение, а, что это героическая концепция при регистрации и изготовлении вакцин. То есть это в ускоренном режиме, клинические испытания там прямо шли уже в режиме реального времени, то есть не так вот изолировано, а уже сразу все это пошло, это, я имею в виду а, спутник Ви. Уважаемые телезрители, это не только в нашей стране такая история, что вот так вот срочно надо было регистрировать. Тот же самый Файдер, та же самая Модерна, та же самая Астродинека, они точно также были зарегистрированы в ускоренном порядке, по ускоренным протоколам. И а, здесь нет ничего такого, что вот а, есть такие страхи, что сделали быстро-быстро-быстро, а вот а, там... А, а кто-то там. Умный. Тогда, еще пример тогда, вот если вы говорите как обыватель, дело в том, что положено чиновнику отвечать на любое письмо, которое поступило. Вот там жалобу или вопрос в течение 30 дней. Его, вот, значит, на письмо он ждет 29 дней и на 30 только пишет ответ: Тебя не устроил, ты опять пишешь, и опять 30 дней. Все это растягивается на сколько? Года. На 60 дней, как минимум, вот если два запроса. Здесь просто-напросто написал запрос, на следующий день ответили. Написал запрос, на следующий день ответили. За два дня все сделали. И потом я что хочу вот тоже добавить. Ведь э, хотя вот этот спутник ВИЭ вакцина, она, э, ну, ну, как бы вакцина поколения, векторная вакцина, но институт Гамалея, научный центр имени Гамалея, который разработает вакцину, имел уже опыт по созданию подобных вакцин. Вакцина Эбова тоже векторная да. вакцина. Поэтому это не с нуля а происходило, имелся колоссальный опыт, и благодаря вот этому опыту, и успели создать за короткий период времени. То есть и чемоданчик это... уже был, просто угу. в этот чемоданчик положили другие вещи. То есть вот новые технологические платформы, которые как раз новые достижения науки, которые позволяют внося минимальные изменения, создавать новые лекарственные препараты. То есть уже была база. Вектор, то есть аденовирус, который, так сказать, взят. Это чемодан. И когда Эбола против Эбола разрабатывали, в чемодан клали непосредственно кусочек нуклеиновых кислот того вируса. Разработали. Теперь появился новый вирус. В этот чемодан, вместо нуклеиновых кислот вируса Эбола, вот положили коронавирусную кусочек. Появится новый, положит в этот чемодан другое то есть вот вы знаете я хочу поделиться я ну, и давно и год назад и недавно тоже сел и еще раз пересмотрел этот знаменитый голливудский фильм Стивена Содерберга Заражение он снят в 2011 году и когда его смотришь он такое чувство описывает прямо вот ну текущие события как вот я задался вопросом как он мог вот это все предусмотреть и летучие мыши и вот как это все пойдет и Какие там будут промахи, все эти сделаны и вообще. И э, он что провидит. а потом, когда почитал материалы о том, как этот фильм дел, делался, что оказывается это все основывалось на материалах 2002 года э, Южный Китай, э, это вспышка атипичной пневмонии и э, там тоже также была летучая мышь. И э, там также коронавирус. Да, тот же самый коронавирус, э, та же самая летучая мышь и там, правда, был не пангалин, который, который вот сейчас в нынешнем коронавирусе, где, говорят, произошло перекрестное... Нет, пере... сейчас про пангалин уже не говорят. Ну, пока до недавнего времени говорили. А там какой-то другой пушной зверек скакал по этим пальмам, и он как-то обменялся, как это, говорят, кроссовер. Произошел у него с коронавирусом летучей мыши. Коронавирус этого пушного зверька... И вот в 2002 году это все было, и медицина, естественно, медицина тогда отрабатывала на том самом коронавирусе 2002 года все и протоколы, и вакцины, и все, и тому подобное. Поэтому, как Андрей Павлович правильно говорит, чемодан уже был готов, чемодан уже был сделан, и, соответственно, спутник ви там нет ничего революционного, нет ничего взятого там с потолка, достали чемодан, модернизировали, быстро все это... Быстро... А более того, скажу тогда, такой же чемоданчик Альберт Анатольевич приготовил, он немножко другого цвета, ну, как бы вот вектор другой, но тоже, который можно будет использовать. Поэтому здесь очень много сейчас наработок в мире, которые можно легко использовать и делать новый вакцину. То есть, если, уважаемые телезрители, если появится новый штамм, уже, по крайней мере, за последний год накоплено столько, что к этому новому штамму его не будут на него смотреть, как на новые ворота, а будут уже использовать всю имеющуюся базу, все наработки. И я так думаю, что там, если появится действительно такая мутация, которая будет действительно противостоять всем имеющимся прививкам к вакцинам, то разработают в кратчайшие сроки вакцину, которая э, справится именно с новой мутацией. Поэтому здесь страхи э, не обоснованы. Здесь Давайте... знаете, вот я здесь хотел бы еще вот провести опять же параллель с гриппом. Грипп, вирус гриппа высоко видоизменчивый. Да? Мутации довольно часто происходит, появляются какие-то новые штаммы. Вот самые такие яркие воспоминания от птичьего гриппа, от свиного гриппа, и вынуждены изготовители вакцин учитывать меняющиеся вот эти штаммы и вносить изменения в состав вакцин. Поэтому та вакцина, которая использовалась от гриппа, например, 15-20-10 лет назад, она была тогда эффективна, а сейчас уже неэффективна, нужны другие вакцины с учетом уже изменившихся штаммов. Поэтому, э, возможно, и с коронавирусом будет происходить подобное. И такие возможности в плане Внесение изменений в состав вакцин, конечно, есть. Более того, бывает, что промахиваются и не совсем точно предсказывают, какой штамм гриппа будет циркулировать в следующем году. Но, с но, там но, но здесь стоит тоже очень важный момент. Даже если вакцина, то есть вот против гриппа, например, промахнулись немножко со штаммом, вакцина все равно защитит от тяжелого протекания болезни. То же самое с коронавирусной инфекцией. Даже если возникнет штамп, ну условно говоря, в кавычках устойчивый э, к вакцине, угу. это, это не значит, что он будет на 100% устойчивый. Равно... Устойчивый к вакцине не может быть. Что... Ну, устойчивый, коммуни... э, То есть иммунная система будет не так эффективна. Иммунная система, которая выработала... легко распознавать да. Да. Но иммунная система все равно будет достаточно эффективна, чтобы как минимум не допустить тяжелого, тяжелого протекания течение, заболевания. Да. Так что в любом случае если сейчас вакцинироваться, все равно защита будет. Ну, коллеги правы. Халиц Субанович, на грипп, и потом Ольга Анатольевич. Дело в том, что ну, с гриппами сложнее. Дело в том, что у гриппа э, два белка на поверхности его есть, и которые изменяются. Их больше десятка. Одной разновидности — это гемаглюцининов, так сказать, так. Да, да. Вот, и нейроминидаз. И поэтому вот это сочетание... Оно быстро-быстро меняется, и Очень в этом сложно. Там да. на самом деле не мутация, там идет э, риасортанты, то есть там идет перетасовка колоды. То есть э, из природы берутся уже готовая карта. То есть э, вопрос то есть больше не сколько в мутациях, Я сколько в перетасовке номерами. колоды. Да. Потому что скорость мутации э, у любого вируса не настолько высока, чтобы в течение одной пандемии полностью перестроиться и избежать э, иммунитета. То есть, э, там другой абсолютный механизм, но даже с тем механизмом э, вакцины э, ну, вполне эффективны. Ну и с британским, там, кстати, тоже непонятно. Сейчас американцы тоже обнаружили новый. Э, получается, что люди с подавленной иммунной системой, ну, там, на какой-то химии, которой долго угу. и заразились коронавирусом, вот когда в одном организме он долго-долго живет, Uh, то вот там вроде как он меняется, это то, что вы говорите, мутации, так сказать. Вот, но это совершенно не значит, что он, как, как это сказать, вот как с вирусом гриппа быстренько будет меняться. Тут, опять-таки, тут главный шип у него. Через этот шип он попадает. Uh, надеюсь, уважаемые телезрители, основные страхи развеяны, но все-таки я продолжаю выступать в роли uh, такого, uh, такого, в общем-то, Скептика. антипрививочника, скептика. Вы пока и... про антипрививки ничего не сказали? Ну, я буду задавать вопросы, как антипрививочник. А, ну задавайте. Значит, вот, э я не буду задавать вам дурацкие вопросы про 5G, э про внедрение чипов, э про Билла Гейтса и против рептилоидов, э про которые это уже совсем, конечно... Это уже, это, это уже оскорбление вообще уровню нашей передачи и вообще и неуважение ни к вам, ни ко мне и даже э, к нашим уважаемым телезрителям. Здесь э, будут немножко другие вопросы, ну, которые сейчас циркулируют э, во всяких э, соцсетях, блогах, мессенджерах, по WhatsApp рассылают, там э, тоже зло такое есть э, от массовой рассылки. И пишут какие-то совершенно а, дикие случаи, что вот, допустим, аутизм, следствие этих, а, вот сейчас после а, прививки а, спутником Ви, а, пишут, что ну, мужиков пугает, мужчин пугает, что наступает половая слабость, а, что а, возникают такие последствия, а — еще... То еще. вы про половую слабость имеете в виду, чего? А, у них желание отпадает, или эректильная дисфункция, пока, пока или же это. Много вариантов, Андрей Павлович, много вариантов. Иногда они все сливаются в один. Да? Вот. Это в самых тяжелых случаях. Это Поэтому... тогда гермафродитация происходит. Да, да, да, да, да. То есть, mm -hmm. если читать эти соцсети и блогеров, то действительно, то, там какого-то мальчику искемеровали, сделали мутацию, Ой, сделали прививку, он на третий день умер. Ну, как вот в детских страшилках, сказках. Но это, наверное, не от коронавируса, потому что от коронавируса с 18 лет проводят вакцинацию. Но... Пишут, что человеку... Нет, подождите, лет... вот вы задаете вопрос, вы как говорите, как антипрививочник. Вот вам сейчас совершенно четко ответили, что реально это ложь. Потому что с 18 -ти... лет только проводят вакцинацию. Мальчик? Нет. Это точно так же, как было, что от коронавируса. Если дети перенесли коронавирусную инфекцию, то они становятся бесплодными. Извините меня, у мальчиков сперматозоид начинает вороваться только после пубертата, после 14 и кто это, детей, проверял семи 8 плодные они, так сказать, как бы сфертильны они или нефертильны. Все это тоже ложь. Или <с есть еще группа критиков, которые сделали вакцину, например, «Спутник В», она против шпильчного белка, потом пошли в лабораторию и сделали анализ антител на нуклеокапсидный белок, то есть на другой белок, потому что есть разные антитела. И потом говорят, а у меня нет антител после прививки хотя прекрасно понимают, то есть, что на самом деле выбрали такой тест, который заведомо покажет отрицательный результат, не потому, что вакцина не сработала, а просто этот тест на другой компонент вируса. Но это все можно извратить формально показать тест на бумажке, не объясняя обывателю да. детали, вот, скажем так, медицинские, биологические этого угу. теста, угу. и потом вещать, что все не работает, все плохо. Но вот самый простой, скажем так, аргумент а если бы эта вакцина не работала, или если, чего хуже, она была бы еще и вредной, то неужели бы российское государство сейчас активно экспортировало это по всему миру? Представляете, если вот сейчас пойдет по всему миру волна проблем с этой вакциной. Нам мало санкционных... Это, делал сейчас? Да, если бы она была нас такая, же, плох... там же Нам, Нас бы уже просто, понимаете? Прокляли бы до конца времен. эта страна была бы изгоем, так сказать, ну, вообще все бы. П Проблема, когда заключается в том, что наши сработали очень хорошо. Я имею в виду, Россия в этой ситуации, особенно когда три вакцины сейчас зарегистрировала, никто не ожидал. И это очень на самом деле напоминает 61 год. За космос тоже все боролись. И у нас белка и стрелка летала. Но у нас был первый человек, который полетел в космос. И сейчас, вы понимаете, вот можно вспомнить и астронавтов, там, кто на Луну высадился. Но первый-то Гагарин, и Гагарина знают все. И вот здесь та же самая ситуация. Это идет идеологическая борьба. И Альберт правильно сказал. Если бы она была, если бы в ней нашли изъян, нас бы просто смешали сейчас с грязью. Я здесь хочу еще сказать, что э, советская э, научная школа, российская научная школа, это же э, годами формировался опыт, колоссальный опыт по созданию вакцин. Вот. Советские вакцины, они э, всегда признавались одними из лучших в, в мире. Вот. И то, что вот сейчас вот была создана вакцина спутникви, мы можем сравнить, привести. Например, есть другая векторная вакцина, зарубежная. Астрозеника, например. Да? Там тоже векторная вакцина, но использовалась в качестве вектора не аденовирус человека, а аденовирус шимпанзе. И если сравнивать эффективность э, спутника V, которая э, составляет около 95%, и э, эффективность вакцины Астрозеника, составляющая 60-70%, ну, здесь э, мы можем делать выводы, хотя и э, Великобритания э, славилась в свое время хорошими вакцинами, и э, Советский Союз э, сотрудничал ну, это в этом Фор. плане. Да, поэтому здесь а, да. э, можно только радоваться, гордиться, что в нашей стране вот, созданы такие эффективные вакцины. Ну, а потом посмотрите, где они созданы были, те, которые зарегистрированы. Там, конечно, и мощности были, и научные, и производственные для быстрого темпа. Но кто такой Гамалей был? А Чумаковский центр, который создан? А в Новосибирске? То есть вот Гамалей, это на самом деле это инфекции. Это та, это уже многолетняя, десятилетняя, столетняя борьба с инфекциями Чумаков. Центр Чумаков, он почему носит Чумаков? Потому что это те наши советские против полимелита вакцины, против клещевого энцефалита. То есть, это наработанные технологии. Есть, там, как вы уже очень остроумно сказали, чемоданы да. там уже эти россыпи этих чемоданов в этих центрах уже были готовы и соответственно получился такой потрясающий Конечно, быстрый ответ и хороший качестве я для наших уважаемых телезрителей хочу заметить что только на сегодняшний день в 49 странах уже каждый день практически каждая страна сейчас такой темп пошел зарегистрирован наш российский спутник ВИ в 49 странах и Открыто производство, повсеместно, по всему миру открывается производство по а, производству вакцины, спутник В» и очень мощное производство в Южной Корее. Вот мы слышим, что сейчас а, собирается завод запускать в Италии, а, везде. Наш спутник Ви. Это не пропаганда, я Нет, говорю... вот. вот хотел сказать, это не пропаганда, это вы просто как раз как бы подтверждаете то, о чем вот сейчас говорили, что это на самом деле качественный продукт, которому верят, да. И соответственно, если бы там было что-то такое о том, что-то такое нехорошее, то неужели в 49 странах дураки работают, то есть там пол полные идиоты, которые не понимают этого всего. Спутник ви разбирается руками-ногами, а, им прививаются президенты стран прилюдные, и у всех одно и то же. Дайте, дайте эту вакцину, дайте нам, дайте. А, в последнее время даже я недавно, где-то дня два назад, видел видеоролик о том, как а, зарубежные туристы начали прилетать к нам а, в Российскую Федерацию для того, чтобы тебе... Uh -huh. Сделать уколы а, нашими российскими вакцинами уже а, это уже показатель доверия а, действительно к нашим разработкам. Но опять задаю вопрос, а, тоже а, такой, который звучит сейчас а, тоже в тех же самых форумах, а, начинает сравнивать вакцины. Сравнивает вакцины, но ну, в основном падер и модерну нашим спутникам и говорят, может быть все-таки лучше привиться вот этими вакцинами, поскольку сейчас мы видим, что за рубежом идет такое движение, хотят вводить паспорта, некие вакцинации, и если там будет стоять там в паспорте там Pfizer, то пересечение границ, и вообще жизнь станет намного проще и веселее, вот, как уже это уже фактически в Израиле есть, где не привитые они попадают немножко а, в, другие, в другую, это, в дискриминационные условия и вот такой вопрос: а может все-таки лучше делать зарубежные, задают на форумах эти вопросы, нежели нашим спутникам? Как вы на него ответите? Ну это все на самом деле политика и экономика, это борьба за рынок, борьба за политику. У меня вот знакомые, как бы профессор в Соединенных Штатах Америки пошла к своей, как бы, в страховую компанию, где она обслуживается, так ее записали на прививку на осень как бы, этого года. То есть, а раньше нету вакцины. Поэтому можно говорить о том, что какая она хорошая, какая она такая, сякая, но ее нет. То есть ее не хватает. И темпы производства ее сейчас отстают уже на несколько месяцев от плановых. Поэтому хороша ложка к обеду, а вакцина, по сути, своей, та, которая есть сейчас. И, и вот очень часто спрашивают по российским вакцинам, какой прививаться. Вот теперь появилось три вакцины, да? Ну, условно говоря, одна еще на самом деле не до конца, как бы доступна. Ну, допустим, будет три вакцины, и станет проблема выбора, чем прививаться. По сути, своей то что дают тем и прививаться потому что все они показали свою эффективность у них то они на разных принципах работают но конечный результат формирования иммунитета они все справляются с этой задачей то есть э, не важно я честно скажу вот тогда я вмешаюсь может быть чест халец убанчиво львота анатольевич мне помогут разобраться я я прекрасно понимаю как срабатывает Наша иммунная система, когда вводится спутник. А, то есть аденовирус попадает в клетку, uh -huh. там он размножается, и когда он размножается, там получается внутри клетки. Эта клетка должна погибнуть, появляются а, в, вставленные вот, это вот с СРНК а, белки шипа. Нет, и она, когда... она не погибает, она... Ну, выставляет э, на поверхность, белки, выставляет. Да, выставляет. Но здесь она понятна, она выставила, почему, так сказать, она выставила на главный комплекс гизовместимости, понятно, почему она выставила. То есть э, вот. а, Значит, я понимаю, как векторовская. Ну, то есть, там, грубо говоря, это опять-таки кусочки э, белка, шипа с усилителем иммунитета, с возбудителем иммунитета вводится, иммунная система возбуждена возбудителем, mm -hmm. Она... векторная Она... вакцина. Да, это нет, это нет, не нет, вектор, это пептидное, это пептидные. А, это да. куски белка. И, -и пивак вот. Да. Ага. И здесь пришли, так сказать, клетки э посмотрели, ох, ты, чужой белок, начали вырабатывать. Прекрасно понимаю, как работает опять с, тоже с добавкой усилителя иммунитета mm -hmm. в центре Чумакова разработана вакцина. Я не совсем понимаю, честно говоря. Вот папфайзеровский механизм. Mm -hmm. вот, Здесь а, все это просто. Это матричная нет, РНК, насколько нет. я понимаю. Вот, да, как а я попадает. понимаю, что это такое. Я не понимаю, как иммунная система срабатывает. Давайте до конца. Объясню. Давайте. А, это матричная РНК упакована в, в микровизикулы, то есть в маленькие пузырьки липидные, Хорошо. которые проникают в клетку. В клетку. Дальше. Начинает синтезироваться белок. белок. Хорошо, синтезируется белок. А почему вот я, вот угу. я с этого момента? Вот до этого я все понимаю. Да. А почему этот белок, который синтезируется внутри клетки, должен быть выставлен и вставлен в главный комплекс гидсовместимости? Почему этот белок не остается внутри клетки? Почему этот белок не встраивается в скелет? Почему этот белок, который появился, не появляется еще где-то? Вот я вот это как бы вот. Объясните? Дело в том, что все белки, которые синтезируются в нашей клетке, перемалываются. Ну, какая-то часть их. И вот этот вот э, набор пептидов, набор обломков белков начинает э, вывешиваться снаружи клетки. А зачем вывешиваться, когда экзоцит... та... экзоцитозом это... можно вы... Вы... вывалить? Нет, ну... подождите, в главный комплекс гисовместимости вставляется только чужеродный белок, который, так сказать, как нет, бы... нет, туда вставляются и собственные белки тоже. И это узнавание... В свой, главный чужой. комплекс. Да, конечно. Идет узнавание свой чужой. Стоп. Сам главный комплекс состоит из двух белков. Ладно, Мы, кстати, поспорим на эту тему, потому что я, когда задался вопросом, я на, на самом деле не очень понял а, эффективность, так сказать, почему это встраивается, почему иммунная ну, система. Если на пальцах сказать, то есть, опять-таки, мы все-таки да. для а, общей аудитории говорим, то, в принципе, в клетке работает система «свой-чужой». А, и постоянно свои белки, обломки своих белков тоже выставляются. Просто иммунная система узнает их как свой. Если же в клетке появляется любой другой патоген, и от него появляются белки, которые иммунная система считает чужими, то как раз вот система свой-чужой и срабатывает. Да и не срабатывает монетию. она система. Я, почему, вот мы, это, я, я до конца не могу разобраться по одной простой. Все знают прионовую историю. А это вообще белок. Белок, который заставлял, так сказать, еще так сказать, работать уже машинерию, которая есть генетической внутри клеток, для того, чтобы опять эти белки. Но почему-то прион на поверхности не выставлялся, а он чужой. Ну, здесь, скажем так, можно спорить по сути своей, что Pfizer Moderna, что спутник, в любом случае идет доставка генетического материала внутрь клетки. Генетический материал считывается, клетка использует ее как инструкцию для выработки вирусного белка, и уже вот этот вот вирусный белок и стимулирует иммунитет. Правильно, но иммунитет. в одном случае, когда вектор доставляет этот вирус, так сказать, и в этой ситуации клетка на самом деле воленс-ноленс выставит и вставит в главный комплекс диссовместимости, там, где идет проверка а, иммунокомпетентными клетками. А здесь я, я просто... Ну, здесь вот тоже самое, нет, я... Нет, я как... инструкция. Здесь просто другой чемодан. Если в случае спутника В чемодан это аденовирус, то в случае Фейсера или Модерна чемодан это липидный лужидный пузырек. Да. Только ну, и все. А дальше... а, там дальше геном аденовируса, сказать, сохранен. Угу. Это в геном аденовируса ветствовано. И там реально, когда аденовирус попадает, там в любом случае белки аденовируса тоже синтезируются. Нет. Как Там не идет синтез адоновирусных белков. Почему? Он полностью выпотрошен. Там идет синтез э, только э, целевого гена. Никаких побочных эффектов э, синтеза других белков То не есть происходит. рамки вот эти вот на, начало считывания опытного. Обра... Это в упаковочных клетках э, происходит синтез с другого препарата, условно говоря. То есть, грубо говоря, вакцина, путем собирает... вакцина приводит к синтезу только целевого шпилечного белка. Все остальные вещи, они выведены в технологическую цепочку и пациента уже не попадают. То есть это матричная РНК, это, грубо говоря, искусственный синтез. Это, а... иску... это инструкция для... Или да, инструкция. обернули ее липидную да, оболочку, чтобы она оттолкнулась. А так особой разницы, в общем-то, нет. Идеологически, с точки зрения самой технологии выработки иммунного ответа нет. То есть а, вот традиционные вакцины, вакцина представляет собой уже либо сам вирус, там ослабленный или убитый, или его белки, или пептиды. То есть, когда иммунитету дается уже готовый антиген, то есть, вот, чтобы иммунная система обнюхала его, узнала, запомнила и начала бороться. Вот технологический прорыв произошел, что теперь вакцины это не кусочки вируса в той или иной форме, а инструкция, по сути своей, это мы это как генетический лица. код. Как компьютерный код э, встро... доставляем в клетку, клетка его считывает э, и сама уже синтезирует необходимый вирусный белок, чтобы стимулировать э, иммунитет. То есть с этой модерны и с файзером носились, что это последнее слово. И, так оно есть, ну, и есть. Да, и более того, на да, да. этого... Рейспут... вирусные это тоже последнее слово. Это первый раз, когда это дошло до широкого применения. Но вы правы, с точки зрения выработки иммунного ответа нет никакой разницы. Файзер, модерна, Без спутник разницы нет. Совсем нет. Поэтому, Еди... уважаемые Еди... телезрители, вот этот вопрос выбора, который там, там некоторых мучает, да, он может, и он с точки зрения выработки иммунного ответа, он не имеет, не имеет вообще никакого смысла. Да, есть какой-то, наверное, смысл в политических сейчас а, а, махинациях, связанных именно с продвижением защиты своих вакцин, с этой информационной войной, допустим, против того же самого спутника ВИ со стороны, других производителей вакцин. Это нормально, это рынок, люди делят рынок и хотят как-то защищаться, и если даже будут вводить. Ну, честно, это ненормально, когда речь идет о здоровье и жизни, Но то тут не о дележке рынка. Мы идти. вот как раз попадаем в сферу размышлений, капитализм, ВС... Там... Свобода, равенство. Гуманизм. Да, гуманизм. Да. Вот, ВС гуманизм. Здесь получается, знаете что? Здесь получается каждая страна, точнее говоря, Соединенные Штаты Америки, в данном случае, они э, защищают свои экономические интересы вот, и защищают политическими методами. В то же время э, было об этом уже заявлено, что и матричные вакцины, и векторные вакцины, они имеют примерно одинаковую эффективность, 95%. Вот. Но э, у каждой вакцины есть свои преимущества, есть свои минусы. Uh, минус у фазер то что требуется, низко, требуется низкая заморозка там uh, -за вакцина того, должна что храниться при вот температуре эти? минус 70 градусов да. угу. и плюс контроль качества там сложнее uh -huh. потому что это рнк синтезируется ну, условно говоря на специальном синтезаторе и Не бог, а, там уже есть, уже, да. уже есть сообщение что разные партии обладают разной эффективностью из-за того что Ошибки. Там Процесс Ошибочки. синтеза идет немножечко по-другому. В этом плане спутник В, конечно, выигрывает экономику процесса. Я поясню сейчас, Альберт Анатольевич, просто глубоко в теме. Дело в том, что в спутнике В, как, когда мы говорим про РНК, это кусок РНК самого вируса. А в файзеровской это матричный РНК. Что это такое? Потому что с вирусной РНК сначала должно перечитаться... Потом должна наработаться матричная РНК, и потом только в клетке начинают синтезироваться белки вируса. А здесь уже, то есть как бы вот прям сразу к рибосомам подтащили матричную РНК. При, при промежуточных да. нет. Да. звеньев, процессов. Ну, Укоротили несколько ну, на один шаг. Не совсем, Я, если чуть-чуть упростить то спутник В это натуральный продукт, условно говоря. А брожение. брожение. А это а ГМО. А это, а это полностью синтетическое. А это гомово. Здесь, ну, здесь есть свой плюс, конечно, в том плане, что чисто синтетические вещи, там проще контролировать состав. Но, как всегда, есть свои плюсы, свои минусы. Плюсы, то есть это то, что синтетика, ты четко знаешь, из чего она состоит. Минусы, Сложный контроль качества и сложные условия хранения. Но иммунный ответ, будет но иммунный ответ от... на, будет на выходе, одинаковый. как бы, те же яйца только в профиль. Поэтому, уважаемые зрители, Нет, куриные яйца же или перепединые. На вкус и свет фломастеры разные, и вакцины разные, но они все сводятся к одному, к формированию иммунного ответа, а он как правило, одинаков при применении всех вакцин, поэтому нет никакой разницы. И надеюсь, что большинство страхов мы сегодня развеяли, и сейчас приступим к такому вопросу, к вопросу, который а, сейчас идет, темпы вакцинации. Вот она, наверное, действительно, а, вот эта фобия а, есть, и вот, и, может быть, мы в нашей передаче развеяли часть этих фобий, страхов, и, уважаемые зрители, все-таки, это большой действительно совет, вакцинируйтесь, есть возможности, есть а, варианты, чтобы а, вся эта напасть ушла в прошлое. Пока темпы вакцинации слабые, вот, Халид Убанович может быть, вы поясните, пока 95 а, тысяч по республике Татарстан провакцинировано, это при трех миллионах взрослого населения, я не имею в виду вакцинацию детей, а вот, и а, если такими темпами люди подсчитывали, что где-то, ну, минимум 500 дней, чтобы достичь вот этой стадии, чтобы там все сложилось, и процентов у нас получилось и переболевших, и провакцинирующих, что нам надо делать, чтобы… Ну, вы вот смотрите, а...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 Чем за более короткий период времени мы вакцинируем максимальное количество населения, тем быстрее мы справимся с а, коронавирусной инфекцией. Поэтому здесь задача только так стоит. То есть это вы говорите о государственной как бы, задаче, а если говорить о личном самочувствии, так сказать, вот кто-то переболел, вы провакцинировались, так сказать. И поэтому в этой ситуации хорошо кто-то переболел легко, а кто-то.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 то есть у нас у всех будет иммунитет. То есть либо по-хорошему, либо по-плохому. По-хорошему с вакциной, по-плохому переболев. А для того, чтобы убедить э, людей вакцинировать, э, необходимо просто вот несколько раз посмотреть вот эти репортажи, где вот показывали, э, как работает ковидная больница, ковидный госпиталь. Из красной зоны. да. Пациентов, которые находятся э, э, на спиратурной поддержке, на инв инвазивной вентиляции легких. Вот. И тогда все станет понятно, нужно вакцинироваться или не нужно. Хороший аргумент. И я думаю, что каждый из нас сейчас должен задуматься. Да не надо никому призывать задуматься. Мы сказали все, что есть, так сказать, если кто-то. Но тут здесь все взрослые люди. Это Дело все... добровольное. Да. Дело, конечно, добровольное, но коллективный иммунитет, как Альберт Анатольевич сказал, он рано или поздно наступит. Вопрос только какой ценой. И а, от нас действительно, от нашего разума зависит, будут ли третья волна, четвертая, пятая, шестая, или все просто закончится, и мы заживем той жизнью, которая была у нас до, а, со всеми ее прелестями, со всем ее многообразием и со всей ее красотой. На этом а, позвольте закончить а, сегодняшнюю передачу а, и попрощаться. Сегодня у нас в студии с нами были Резванов Альберт Анатольевич, директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета, Киясов Андрей Павлович, директор Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета и Хаиртынов Халид Саубанович, главный инфекционист Минздрава Республики Татарстан. Большое вам спасибо за столь обстоятельный рассказ. Ну, а с вами был я, ведущий, журналист Казанского федерального университета Бигбов Альберт. До скорых встреч!